Thank you Я представитель компании РСБ. Буду вам сегодня рассказывать, показывать все. Буду отвечать в том числе за вашу безопасность, поэтому это самое главное. Вот. Но сейчас мы не про это немножко мы еще не дошли до депо, до основного нашего. Мы сейчас с вами находимся э, значит, на точнее в локомотивном депо имени Лича. строится еще в конце 19 века, то есть зданию больше 120 лет. Да, очень много ремонт Да, тут, вот. ну тут уже, понятное дело, что изначально архитектурный облик, он в целом сохранился, да, за исключением там нескольких но... вот. а, тем не менее, механизм поворотного круга, он, естественно, новый. Так, буквально 5 лет назад полностью И вот эта часть депо, это самая старая часть депо, и раньше, вот уже ваш местный паровоз, да, такой, совсем, который раньше как раз вот здесь вот и обслуживался, вот, вот эти повороты. Раньше паровозы всегда заезжали, и еще нужен был этот поворотный круг в чтобы вот этот механизм поворачивает паровоз целиком и направляет его в один из запятых из... И уже паровоз да, туда заезжает и там ремонтируется. Если бы, смотри, если бы не было вот этого круга поворота, можно без него пойти. Представляешь, сколько нужно было путей сделать, да, чтобы паровоз куда-то там ехал, потом он э -э, да, оборачивался, да, ехал обратно. То есть и вот этот вот труд меня, очень, очень много смотрите! Привет! О, в честь 500 подписчиков О, через 7. Если через семь мы мимо его пройдем, давай, давай. надо и будет за его споткать. Больших нагрузок. А, мы, скорее всего, сейчас войдем в это здание. Да, я так и знал, мы сейчас войдем. Эй, жалко, что я через день. Мы что, сейчас пойдем? Думал, что... А, учебный класс? Давай тогда так. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Итак, это у нас. Смотри, листы какие то Не Так, сделай Сегодня, прежде всего, хотел бы еще вас всех поздравить с праздником, да? Сегодня какой праздник? Первый сентября. 1 сентября. День знаний, наверное, 1 сентября. Да. да, который отмечается 1 сентября. Ну и вот по этому поводу, в том числе, у нас сегодня компания Аэроэкспресс организовала экскурсию в наше депо. Сегодня мы посмотрим обязательно все наши поезда, которые, естественно, в депо будут находиться. Вот. И самое главное, почему мы сейчас сюда пришли, я бы хотел все-таки остановиться немножко пару слов сказать про безопасность. Это вот такое небольшое вступительное слово на сегодня. Мы, кстати, ну давайте вот мы сейчас с вами в тех классе находимся. Одна из больших таких тем ⁇ это как же стать машинистом поезда. Да, большого. Вот если кому-то интересно. Вот, машинистом поезда, чтобы стать, естественно, надо... Да, надо много узнать, окончить а школу. Сейчас, секунду. А еще потом... Потом, потом. И, или где-то оканчивал. На виртуальной реальности что это. Ну вот, э, да, это новая тема, виртуальная реальность, но, к сожалению, поездом можно потренироваться только вот вживую. Да? И знания, все навыки, они получаются по большей части И во время практики. Да, во время практики, потому что сколько бы ты ни сидел, на компьютере не играл, когда ты придешь в реальный поезд, ты растеряешься. Поэтому машинистом, чтобы стать, нужно окончить школу, потом нужно окончить специальный колледж здоровья, Потом надо поработать помощником машиниста. То есть человеком, который машинист помогает, чуть больше года. Потом надо пойти в специальную школу, где будут обучать на машинистку полгода еще там отучиться. Вот. И после этого, после окончания всех вот этих вот, э, теоретических э, базовых навыков, еще три месяца машинист будущий ездит вместе с действующим, действующим машинистом. Да. Ну, не с инструктором не обязательно, просто действующий машинист Высок, высокой квалификации, да, и только потом он доверяет поезд, поэтому вот все это сложив, получается, что школа 3 года плюс год работы плюс грубо говоря еще год там примерно 5 лет с момента окончания школы практически как институт закончить, вот и Потом машинист каждый месяц проверяет у него знания, как на экзамены. Видите, тут много-много листиков, у нас сегодня как раз проходили экзамены. И вот это билеты лежат. Их вот смотрите, сколько много. И каждый, каждый машинист да, приносит, приходит, тянет билет, ему дается определенное время на подготовку. И... А, да, да, ну вот, если только верните, потому что меня очень просили их вообще не трогать. А, необходимо ну, колледж ну, вообще не после девизии можно пойти Допарк. в колледж и здоровье документ это понятно делаем все подходки представителя компании можно Допарк. на самом деле сделать как и тоже так многие делают заканчивать школу один из классов потом идут железнодорожный Допарк. Допарк. Mm-hmm. <laughs> Давай, нечто. А, это склады. На основании путей. Интересно, как это завозится? Не знаю, но выглядит неплохо коварные места. Хотя мы еще даже близко не пришли, еще поездов тут нету нигде. Хотя рельсы есть. Да, рельсы есть, есть но он один, да, никогда Не, не догадаетесь, почему тут один рельс? Для крану? что закрыли второй. Да, второй же просто закрылся за забором. А зачем тебе забор? Это что? Значит, смотрите, компания АРЭкспресс в 2012 году Взяла э, все вот эти вот здания в аренду РЖД угу. и полностью отремонтировала. И э, вот здесь вот был установлен забор. Э, для чего? Для того, чтобы на самом деле все очень просто, там находится склад. А -а -а. Там хранятся различные запасные части, расходные материалы. То есть можно, грубо говоря, поезд собрать из всех Это раньше, да, это я сейчас расскажу, там, если интересно, а раньше вот именно здесь проходили обслуживание электровоза через 20 7 еще. Они, да, они просто сюда заезжали и здесь обслуживали. Сейчас. Естественно, нам эти площади нужны только как склад, потому что ступень коротенькая, всего лишь 72 метра, поезд сюда, ну, естественно, не влезет. Длина... Короче. Нет. Длина поезда у нас 250 метров. Вот 4 вагона вот эти, так, которые... Нет, не, нет, это из вагонов длинной поезда d вот а 4, 4 мкм который? Да, поезда d 4 мкм Аэра, которые у нас сейчас курсируют на домодедовском направлении Вот Они у нас в ходе 10 вагонной составности 10 вагонов длина поезда 230 метров, чуть поменьше 4 вагонов, 4 метров, а Нет? Нет. Нет. Один вагон 22 метра мне кажется, не вот посчитайте. Три вагона вылезет а и чуть-чуть останется. А, понял, понял. Вот. Так, э так Ну, так. да, да. На самом деле, все специально, конечно, спроектировано с, так с таким расчетом, что у вот тебя, допустим, два Двухсекционных электровода. Честь семь. Да, да а, вот. Потом, эта вот у нас ступенька, она... Раньше вообще депо было э из вот таких трех ступеней, коротеньких. Потому что раньше поезда были коротенькие, электрички были, да, четырехвагонные всего лишь, и вагоны были короче, плюс были там паровозы, электровозы, да, для них, соответственно, вот, не нужны были такие цеха длинные-длинные. Вот мы сейчас пойдем с вами, у нас там цех 260 метров, его даже не видно, второго, то есть, края, да, вот. И, ну, вот нам... Как бы склад все равно нужен в депо большой, потому что у нас много разных поездов обслуживается. Компания Рэкспрес на данный момент обслуживает все возможные виды подвижного состава. Ну, я имею в виду электропоездов, ну, за исключением ласточек и сапсан. Я так понимаю, ласки... полный Погодите. Погодите, а, я кажется понимаю, что ласточки, которые на внуковском направлении, обслуживаете не вы, а это Ч шесть Крюкова, да? Все верно, да. Мы просто арендуем поезда э, так же, как мы раньше это делали. Когда у нас не было собственных поездов. Я так понимаю, выбрали э, всякие Р2Т, М2И -E и прочие. Нет, Р2Р, Р2Т мы никогда не брали, мы брали Д4Е. А М2И а, -E мы, э, как, да, если вот вы интересуетесь, так хорошо, то знаете, М2И -E, куда поезда ездили? А, Москва-Лобня. Да, нет, Москва-Лобня. Да, ну И ну, то, ну... эти поезда были как бы не Аэроэкспресс компания, а ну, что компания Рекс. Рекс. да, а которая участвует. Ну, а не могу сказать, да, но скорее всего еще, ну, поезда это еще дочерняя есть. И... Дочерняя была. Ну, дочерняя компания. Ну, дочерняя компания Рекспресс да. была. Вот. Ну, насколько я знаю, вот. По возрасту, сначала в этом потом d 4 4 и Да, в данный момент это правильно. Так, пойдемте тогда дальше, смотрите свои сейчас, наверное, мы увидим. Я так понимаю, p обслуживаются только первого диаметра, остальные обслуживаются в депо на Хабина и передо. Вообще да, серия p 2 d она не только у нас ходит и на МЦД2. Она э, казанская да, в этом направлении и киевская. И там, там, где соответственно поезда есть, каждое направление. О, почти! Косафа. Welcome to the club, buddy. Ночь три. Уау! Добро пожаловать! О! Минутка фо А это уже самое интересное. Вот смотрите, это под водой 0094. Если когда-нибудь я его снимал, то тут у нас все разбираем, который недавно прошел капиталку. Блин, попал Ладно Инструкции Это же семерка Она недавно прошла капиталку Да А это что дальше? Не-не-не, это вы думаете, что он ее переставляет На самом деле он ее просто собирает Потому что там у кордовой муфты болты, и чтобы к ним подобраться, надо чуть-чуть подвинуть телец, чтобы было удобно разобрать. А это у нас еще один. Еще одна тележечка, и еще один магончик. Ох ты, Пантограф. А от чего пандоров А, понятно. Спасибо, что мне понесли. Мм. Mm. А это врач. Врач в Ариэкспрес. Mm. О, почти это же от это четыре М. Еще пандографы. Ты только глянь. Красиво. Ага. Такой кайф. Блин, если бы еще почистить. В принципе, больше уже нечего снимать, поэтому мы скоро перейдем под следующую какая... А. Ну что, мы сейчас попадем к Штатлерам. Шаддер. Штатлер. Штатлер. Штатлер. Welcome to the club, buddy. Опачки, почти я подводил. Ой, ой, ой! Ой, ой, а Ой, ой, ой! Ой, Никогда еще не бывали прямо вот внизу поезда и даже нет. Вот так выглядит, если хотя никак не выглядит мы просто рассматриваем лужи, сложные, Большие... Вот так выглядит Аэроэкспресс ДП. А это Био Сейчас а, попадем да, в этот... Вэш-2 Да, да, ВВР, да, ВВР, да, рейте, да можно увидеть... рельсы. Сейчас... Так как... Ну, и вообще, в принципе, сейчас все повеса вот, Давайте вот сюда, да, можно вот спереди У нас... Нифигаси вот. Сейчас у нас э, все туалеты специально закрытого типа то есть э, все что в них происходит сливаются в специальные баки которые сходят ко мне в специальные машины которые называются простите пожалуйста ой блин Нификачь. ой какой то <менько> что называют ласковые вместе ну что, welcome to WECLOP! Добро пожаловать в бизнес-класс! Ага. 750 рублей вот, в одну сторону! Вот это классный бизнес-класс! А вот это классный! Не я лично что-то больше хватит! Я часто не ездил в бизнес-классе, это вообще прям топчик! Это, ну конечно! Все из Шереметьево, а из этого? Не знаю, я ездил один, один, один раз в бизнес -класс. Интересно, а это 4 МКМ есть там вагон бизнес класса Есть. Есть, да. Планировка, Иди, иди. Мне просто очень хотелось побывать, а то я был только в бэшке. Ну что? Перепутать? Сейчас, сейчас сюда. Опачки. Добро пожаловать. Разумеется, что на второй этаж. Совершенно. У-у-у. не, не правый такой? А вы как бы? Оф. Тут, конечно, распространено, но все равно тут есть чем. Тут даже есть кофемолка, которая, скорее всего, ставят только горячие напитки и вода, расположенные на стойке самообслуживания. Я только понимаю, 0.25... Ох! Интересно, а тут информатор можно включить? Отлично, хочу услышать эту... Как-то ее зовут, Дикторшу? Нет, Никутина. Не там, вроде, Ким... Это новичков на английском и Вероника. А ну-ка, разрешите? Полосы, ну Вот так и выглядит. Сиденько. Не, ну как по мне, сиденья прям кайфовые. Ладушки, может в кабину? я не знаю, в кабину. А, давай. Примерно да. разместились все, да, в этом... А, в верхней палубе. А, все а на верхней? Ассоциации какие первые? Самолет. Да, это да, да. как в самолете. Ну это такой намек, что, типа, вы едете в да. самолеты или вы с Это что? фишка такая, как бы, ну, специально, наша компания специально э, заказывала поезда именно с такими салонами Чтобы было ощущение, как будто вы начинаете свое путешествие уже в аэроэкспрессе В этом реально очень Прям качивает. Ужасно, просто Мы а в других книгах не укачиваем. В вот одноэтажном нет, а вот на втором этаже, второго двухэтажно вообще ужасно, кажется, что ты реально летишь уже. Первый раз, что я сказать, слышно, слышно, первый раз такой вот что укачивает Ну, на самом деле, да, и чтобы у пассажира было ощущение, как будто он уже сидит в самолете. Вот, ну, действительно, это фишка такая, на это, в принципе, и все рассчитывалось. Вот, ну, насчет укачания могу сказать, что, скорее всего, это эффект немножко от того, что поезд едет очень медленно. До он едет со средней скоростью 35 километров в час. Поэтому при торжестве скоростью, да, хотя поезд может 160 км в час ехать. Вот. На испытаниях Даже мы его разгоняли до 200 вот. Почему так? Ну потому что К сожалению График МЦД И мы едем просто за обычными поездами вот. Мы их обогнать никак не можем Поэтому вот мы едем То есть впереди поезд едет со всеми остановками Мы едем без остановок Но медленно это вот. он будет взлетать, там будет да Аэропресс, нет нет нет почему сейчас вот буквально наверное через год там или через два О, э, азади, через еще кубики. два пути будет и ну мы надеемся что Речь будет ездить гораздо быстрее Одельный, путь будет. ну да еще два пути сделают и будет уже более-менее такая отдельная ветка ну, которая будет свободной можно будет ехать там со скоростью 120 140 Сейчас же у нас дошемесил по 60 минут, почти 7. Не, в РКС идет 52 не, минуты. Нет, он показывал время движения да, 50, 20, 20, 20, 20. 20. 60. Да, сегодня он в здании не Сегодня, скорее всего, это из-за того, за что ремонта. там ремонт. Хорошо, пути, да. ну а в целом, если он идет даже 50 минут, то в теории, если мы его будем разгонять до хотя бы км в час. то он, конечно, будет идти 20. 25 минут. Да. 25, то есть мы приблизительно ну то что 25 минут хотим. с учетом разворота в терминале DEF и поездки в сторону терминала BC? нет 25 минут это за чистое время от пути, вокзала пути от вокзала до, до аэропорта Шереметьево даже не 25 минут а 22 минут. и тогда будет время еще да вот на разворот оборотов, на да, нет, и обратное и получится так что нам для э, тех же самых перевозок понадобится меньше поездов. Потому что поезд будет успевать э, за полчаса доезжать до аэропорта, разворачиваться и ехать обратно. Ну, вот, на Ленинграде на 20, километров, километров, километров. 20 километров, сейчас, палочки, ходят экспрессы, Там экспрессы ходят, потому что там много путей. Да, да. Ну, вот и ну, все. Я говорю, вот, вот да. говорю здорово да, будет, да, да, будет да, да, да, да. Да. Ну, надеемся. Да, и да, и, и что работает, что и отлично. Надеемся, что, ну, наверное, это когда-то будет. Вот. Но, тем не менее, э -э, поезда ездят. Э -э, пассажир, как бы, да, вот когда мы заходим в поезд, мы сразу смотрим там, хороший, приятный салон, чисто, тепло, тепло, да, как, и ну, и, летом. да или летом прохладно. Это обязательные стандарты качества не только компании аэр-экспресс, но в принципе так должно быть Эти поезда производства швейцарской компании Штадлер. На базе поезда Штадлер верно? В Европе есть такие поезда, они много там где ездят. Это так называемая платформа Штадлер Ну Есть разница почему с Европой. Колея. Ну, колья другая соответственно, соответственно, соответственно да наш шире то есть если вы будете ездить в европе вот на таком же поезде салон будет уже потому что там колея соответственно уже и Но салон уже и, и со, вообще кузов поезда он уже чем у нас у нас приблизительно там три пятьсот там три триста пятьдесят вот. Так. Ну она заметная тратит? Ну, в принципе, нет. Ну, то есть, если будет чуть-чуть. Чуть-чуть поменьше. Если, конечно, линии. вот на Ну Ну, уже никто не увидит. Поэтому. Так, давайте по очереди.. Очередь по 7 человек максимум. Давайте сначала, может быть, малышей пропустим. Давайте, пусть А потом вы зададите все свои супер... Интеллектуальные, интеллектуальные вопросы. вопросы. О, О да. То, что, когда попозже, чтобы Интересно, а можно ли будет загрузить информатор? Нет, да что-то на информатор. Ну, Человек своих <соединяющие> <ты хочешь? соединяющие> На голос. Не, не на голос, а на этот джинбу. Да, давайте пока посидим. Давайте посидим пока что, пока все малыши будут ихонить. Я снял пустой салон. Видите бизнес класс Купить повышение класса. Пошли ну, что это мы в бизнес-классе. <соединяющие>